Говорят, павлини, все павильоны. В общем, решили мы напоследок смотаться в Романцевские горы, но никто не ожидал, какая дорога сюда везет. В общем, мы сейчас, видите, мы все, мы все так подрагиваем. Давно ты сдавала нормы ГТО, скажи мне? вообще никогда не сдавала. Глаза боятся а руки Это очень красиво. Это вообще какое-то инопланетное зрелище, ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот эти такие кратеры, такое желтое, желто-песочные горы, а между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребят. А сейчас мы отправляемся вдруг. Ну, сам город, может быть, и не будем смотреть, мы отправляемся в Богородицу, там находится.. Богородицкий дворец с парком, это музей, и он связан с активной любовной сексуальной жизнью нашей великой императрицы Екатерины II. Но сейчас мы вам не будем раскрывать их подробности, знаете все на месте. Как я заинтриговала, да, а? Да, молодец, умеешь. Потеплее, солнышко, и сразу уже природа другая. Красиво. Прям, смотри, какие разноцветные, а молодцы придумали. Вот это фишечка. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Ой, красота-то какая, пруд, парк, дворец, вот умела Екатерина II выбирать красивые места для дворцов. Мы находимся в Богородицке, здесь находится прекраснейший, живописнейший Богородицкий дворец который Екатерина II построила для своего незаконно рожденного сына от фаворита Григория Орлова. Сыну присвоили фамилию Бобринский или, кстати, Бобринский. Я даже не знаю, как правильно. В общем, ребята, это место найживописнейшее. Ощущение, что ты попал в какие-то пригороды, петербурга либо в пригороды москвы в какие-то бывшие сохранившиеся хорошо и хорошо а, обустроенные дворянские усадьбы потому что здесь в самом деле очень все а, потуристически туристически об обхожено по туристически обыграно здесь с одной стороны есть история а с другой стороны есть такой современный симпатичный очень комфортный дизайн очень рекомендую да ты местный мальчик Богородицкий, Богородицкий пес. Хороший мальчик, куда ты так глядишь? Хороший мальчик, очень хороший мальчик. Но почему-то на него больше впечатления Неса произвела. он прям тебя преследует. Но дворец оказался закрыт на реконструкцию, поэтому внутрь мы не смогли попасть. Но что могу просто коротенько рассказать о том, что был построен он в 1773 году по проекту архитектора а, ну Построен для незаконнорожденного сына Екатерины 2 я уже сказала. Но все-таки мне кажется, ну, он такой сделан в классическом стиле, дворец, но по мне так более заслуживает внимания парк. Дело в том, что этот парк а, впервые был создан нашим соотечественником, русским ну, ландшафтным дизайнером. Тогда это просто назывался, видимо, садовником. А, эти люди называли садовником. Вот он создан впервые русским а, а, художником, а, я бы назвала его садовым художником, парковым художником Болотовым. А, надо сказать, что до этого времени в России в основном копировали парки французские, итальянские, английские, и для раскладки этих парков всегда приглашали иностранцев. А Болотов настаивал на том, что русский парк он должен быть иным, он должен учитывать культурные, природные, бытовые особенности русского человека. Ну, то есть российская природа, растения, деревья, которые здесь произрастают, они несколько иные, чем в Италии, Франции и э, Великобритании русский человек другой. Например, в парке были забавы. А, была такая скамеечка, уединённая на островке, и люди приходили на эту скамеечку, садились, мостик, который соединял этот островок, с основной землей поднимался, и на людей начала выливаться вода. Вот такие смешные были здесь истории. А в парке-то практически ничего не осталось от Затей Болотова, потому что здесь много было всего. Здесь были гроты, каньоны, какие какие там говорят, Павлинии, павлини павильоны. Сейчас уже ничего не осталось, но все равно прекрасен. Я иду по Екатеринскому мосту, правда, к Екатерине II он не имеет никакого отношения, потому что он был построен в 2011 году на месте разрушившегося старого моста. А как только он появился, у баграчан сразу появилась традиция, как только кто-нибудь женится или замуж выходит, свадьба, приезжает сюда и вешают на перила моста замки, закрывают так люди бросают воду но через какое-то время запретили богородчанам вешать сюда замки не объяснили почему но я могу предположить что видимо конструкция моста не выдерживает такой нагрузки представляете там тысячи э, замков и все это э, давит на мост вот моя подруга инесса как раз рассказала что в новодевичьем монастыре она там недалеко живет тоже есть такой мостик он еще меньше, чем этот, и там тоже э, свадьбы вешают замки, но э, администрация этого парка рядом с Новодеющим монастырем каждую неделю снимает килограммы этих замков и утилизирует. Ну, в Богородске решили просто запретить и тем самым спасти мост от разрушения. А как вот с этим разъезжать? В общем, решили мы напоследок смотаться в Романцевские горы. Это такой природный заповедник с, крас с красотами. Но никто не ожидал, какая дорога сюда ведет. В общем, мы сейчас, видите, мы все, мы все так подрагиваем вместе. В общем, дорога. Ездить сюда зимой и после дождей не имеет смысла, потому что дороги нет, но ее делают, но ее делают, это, это да, это, это пролезно, но людей много, значит, видимо, стоит того, так что сейчас, сейчас увидим, стоило нам так мучиться, преодолевая эти ухабы. Инесс. Инесс. И вот, понимаешь, нам туда, нам туда вот надо забраться, ты понимаешь, вот туда, наверху. Я не знаю. Чего, ты, ты не пойдешь? Это что? не я. Да ладно, ну не Нойнесу, ну не, не, не, не, не надо. Ну ты понимаешь, ради искусства, ради моего видеоблога надо забраться, что... А А видишь, какой вид сверху открывается? А вот ты как раз заберешься. Ну это ужасно, ужасно. Ну ладно, попробуем, давай. Пошли. Записываешь, а до этого не записывала. Только что мы записали, но не записали блог. Повторяем, как, все, как выглядит работа блогера. Открываем. Это я снимала уже. Открываем, я говорю Инессе, «Энесс, нам надо туда подняться». А я говорю, «Не могу». Тебе на «ты» понимаешь. А, теперь, а ты понимаешь, я теперь звук не пишу. А вот теперь я пишу звук. Мало того, я говорю Инессе опять дубль три. Инесса, нам надо туда подняться, ну что ты мне говоришь? А я говорю, я не, не пойду, тебе на ты подниматься. И я тяжело вздыхаю, как будто в первый раз. Говорю, ох, придется ради моего блога. В общем, в общем, давно ты сдавала нормы ГТО? Скажи мне. Я вообще никогда не сдавала. Нет, ну Инесса, ну как это так? Надо вот сдавать. Я норм... совершенно не спортивная девочка. Девочка. Это ты... же видно по мне, по моей фигуре стройной. Инесса. Второму подбородку. В общем, когда-то же нужно начинать сдавать нормы. Говорит, Ой, общем... это невозможно. Это надо. Я Инесса. знаю, тебя заставить только любопытство. Да. Родина сказала надо, партия ответила есть. Привет. Глаза боятся, а рудублювают. -а -а -а. Очень красиво. А -а -а. вообще какое-то инопланетное зрелище, ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот эти такие кратеры, желто-песочные горы, а между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребят! Если бы я знала, что это находится в Тульской области, я бы не поверила, покрутила пальцем у виска. Но дело в том, что такие марсианские пейзажи находятся в Тульской области. Это называется Романцевские горы. И вся эта красота создана руками человека. Невольно он стал создателем такой божественной марсианской красоты. Дело в том, что Здесь добывали уголь открытым способом довольно долгое время. И, естественно, в земле было много пустот и трещин из-за этого. И когда уголь перестали добывать, все это дело забросили, и началось строительство самой природы красивых пейзажей. Вода проникала в трещины и образовывала такие изумрудные прудики озера. И вот так в Тульской области появился невероятно красивый заповедник, Романцевские горы, куда сегодня, как вы видите, съезжает огромное количество народа. И я считаю, что это must have для тех, кто живет в России и э, ищет, где бы в России, в России набраться впечатлений. Здесь просто мозговоносящие впечатления.